Да, я уже приехал, выходи. Да-да-да, здесь внизу стою, внизу жду. Угу. Давай. Да, записывай. Да, там мы маникюры, ресницы, и массаж. Макс, прошу, он платил. Слышь ты, кошелек отдалить. Макс! Макс! Слышь ты, блядь. Еще раз нет, я да, здесь увижу, нет. слышишь, блядь. Домой поедешь. Я не брал, девушка уронила, я поднять хотел. М -м. Да чего они приехали, блядь, въезд никак не закрыл. Алло. Привет. Как твои дела? Я дома. Что делает наша дочь? Скажи, что я ее очень сильно люблю. Да. Yes. Хорошо, yes. тогда да. передай ей привет, yes. хорошо? Yes. До свидания. Ты как? Давай помогу. Слышь, ты чучело, ты что еще здесь? Я что, неясно выразился? Макс, не трогай его. Да что случилось? Что случилось, ты можешь мне объяснить? Слушай, ты извини, я без стука. Я девушку не трогал, честно. Да я уже знаю, она мне все уже рассказала. Ты тут живешь? Твои картины. Да. Слушай, давай я тебя скоро вызвал. Нет, нет, нет, не надо, здесь у меня регистрации нет. Выгонят из страны, а мне работать надо, семью кормить. Тут, в принципе, маленький порез. Я тут перед тобой в долгу вроде как. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Не надо денег, не обижайте меня, пожалуйста. Жизнь человека не измеряется в деньгах. Главное, что с девушкой все хорошо, а тут порез маленький. А у тебя талант. Продаешь? Да. Кто их купит? А ты глубокий человек. А, ты, извини меня, за то, что накинулся на тебя как животное, не разобравшись ни толком. Из-за оскорбления тоже прости. Да, все нормально. А все эти картины я у тебя куплю. А еще мы с тобой организуем выставку. Договорились? Ребята, давайте жить дружно. Душа не имеет национальности.